Привет! Давно не виделись. Сегодня как-то можно делать-то. Стрижка растений. Поехали! Мастерство подрезки в природном аквариуме играет одну из ключевых ролей. Это не только вопрос поддержания правильной композиции в аквариуме, но и вопрос здоровья и красоты растений. Подрезка растений – прекрасный стимул их роста, поскольку позволяет им освободиться от старых листьев, получить энергию и стимул выращивать новые. Удаление старых листьев – не просто способ формирования композиции, это одно из важнейших правил по уходу за природным аквариумом. Благодаря тому, что из аквариума удаляются старые листья, накопление ива на дне почти исключено. Гнить нечем. Все, что ложится донным осадком, это экскременты рыб от пары банок корма для рыб в год. Причем большая его часть удаляется фильтрацией, подменами воды и все той же стрижкой растений. Ведь большинство осадка до дна так и не доходит, оседая на листьях. Это исключает образование большого количества ио на дне, а значит, избытка питательных веществ от разлагающихся растений. Выводит из аквариума употребленные растениями фосфаты, позволяет сохранять композицию аквариума идеальной. Если не удалять из емкости все старые листья, как делают аквариумисты старой школы под предлогом накопления ио для улучшения роста растений, то с каждым днем в аквариуме увеличивается запас фосфатов, азота и органики. И никакие подмены воды не сохранят биологическое равновесие. Все нужные растения микро- и макроэлементы вносятся ежедневно с кормом для рыб и удобрениями. Выполняйте стрижку правильно, и у вас никогда не будет ни одного некрасивого листочка во всем аквариуме. Длинностебельные растения нуждаются в частой стрижке. При первой стрижке дайте им вырасти, не доходя 10 сантиметров до поверхности воды, а затем подрежьте их до половины высоты. При каждой следующей стрижке отрезайте стебель чуть выше предыдущей точки среза. Иногда один или два ростка начинают расти раньше других. Медленно их удалите, чтобы все ростки росли одновременно и не портили форму куста. Остальные растения стригут одновременно с длинностебельными, чтобы они развивались пропорционально. Ну что, друзья, вот стрижка и окончена. забудьте после стрижки убрать все отрезанные листья, мох не стал показывать, так как вот я убирал, наверное, часа два. Сейчас поработает еще фильтр, не знаю, часик, может полтора. Его тоже нужно будет очистить от залетевших в него листьев, так как это лишняя органика и она нам абсолютно не нужна. Теперь о том что же я лью в аквариум. Ну, после всех манипуляций, конечно, это будет. от дедушки Амана Green Bacter, Green Gain и калий. Из удобрений это у меня джибелевские железо плюс микроэлементы, два нажатия, ну здесь уже не Step One, а тоже джибелевский макро-НПК, ну, нитрат, фосфат, калий. Такие дела. этом все спасибо сайту Амания за статью ссылка будет в описании под видео ну, если вы на YouTube. также ссылки на всех хороших ребят будет под видео если понравилось видео ставь большой палец вверх подписывайся на канал в следующих видео покажу как собрать баллонную систему co2 про дроп чекеры диффузоры так что подпишись всем удачи всем пока